Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет водолеям август месяц. Записываю я это видео из очень красивого городка Каравин, в котором я живу, в Хорватии, э, живу здесь летом, спасаясь от э, лондонской погоды, от лондонских дождей. Ну что ж, начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях. Больше всего этот месяц подходит для любви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 И у вас этот конфликт между вашими личными отношениями и вашими родителями. Может быть, вашим родителям не нравится ваш выбор партнера или партнерши. Может быть, ваша вторая половина очень отличается от стереотипов ваших родителей. Вероисповеданием, внешностью, может быть, цветом кожи или тем, чем они занимаются, как они зарабатывают деньги. Может быть, ваш партнер или партнерша иностранцы, и ваши родители не понимают языка, они вас осуждают. Вы знаете, осуждать могут не только родители. Четвертый сектор – это наши корни. Осуждать могут соседи, а если вы из маленького городка, то на вас могут коситься окружающие, сплетничать о вас. 8 августа состоится новолуние в вашем седьмом доме гороскопа. Это тоже дом отношений, брака, партнерства, опять этот сектор. Новолуние приносит всегда что-то новое в нашу жизнь. И вам может принести новые отношения. Если вы одиноки, вы можете познакомиться с кем-то. Если вы в паре, вы можете решить перевести ваши отношения на следующий уровень. Кто-то начнет готовиться к свадьбе. Кого-то из вас может появиться новый бизнес-партнер. Но ну, это также еще и сектор врагов, которых мы знаем. И тут тоже могут быть какие-то изменения. 10 августа планета Венера в оппозиции к Нептуну. И у вас это позиция между деньгами и отношениями. Особенно это касается тех, кто зависит от денег вашего партнера или партнерши. Может быть, вы зависите от алиментов, или каких-то государственных, или банковских выплат. Это также может касаться денег ваших бизнес-партнеров. Ну вот тут могут возникнуть проблемы. Деньги вы, конечно, получите. Помните, что Венера – это планета финансов, и она находится в вашем секторе денег, не принадлежащих вам. Но получить их вам будет, ах, как нелегко, мои дорогие. У кого-то, может быть, бывший муж стал зарабатывать больше денег, но выплаты по алиментам увеличивать не хочет. Или, например, ваш бизнес хорошо развивается, но ваши личные доходы от этого не увеличиваются. Может быть, ваш бизнес-партнер обманывает вас? Или у вашего мужа или жены увеличилась зарплата, но сумма, идущая в общий бюджет, не увеличивается, они что-то скрывают. Это все может вызвать конфликт между вами или вашими, между вами вашим партнером или бизнес-партнерами. 11 августа Меркурий входит в ваш восьмой сектор гороскопа и опять у вас активизирован сектор денег, не принадлежащих вам. То есть деньги ваших партнеров, деньги банков, займы, кредиты. Когда в этом секторе Меркурий, планета коммуникации, то лучше всего договариваться. Если у вас проблемы с вашим партнером по поводу денег, договаривайтесь, у вас все получится. Если у вас проблем нет, то, может, пришло время обсудить ваш совместный бюджет. В этот период можно обращаться в банк за кредитом, ипотекой. Если у вас есть бизнес-партнеры, то это хорошее время обсуждать с ними ваши финансы, разрабатывать стратегию, тактику развития вашего бизнеса. Ваше следующее событие. 16 августа Венера Венера меняет знак и входит в знак зодиака Весы, ваш девятый дом гороскопа. Это самый интересный сектор и самый позитивный сектор сектор путешествий. Это дальние страны, чужие культуры. Ну, тут Венера может принести интерес к искусству, архитектуре, музыке. То есть вы поедете куда-то отдыхать что вы не будете просто лежать на пляже, но вы еще проявите интерес к культуре, истории этой страны. А кто-то может начать романтические отношения во время поездки. Или, например, ваш избранник или избранница будут иностранцами. А этот сектор еще также отвечает за образование. Ну и кто-то решит поехать учиться за границу. Или вы отправите своих детей учиться за границу. Кто-то заинтересуется искусством, музыкой, дизайном или архитектурой, и решите начать изучать эти предметы. 19 августа уран. Уран начинает процесс ретроградности. И, честно говоря, это хорошо. Уран – бунтарь. А тут он немного у нас поутихомирится. Но у вас это будет происходить в секторе вашего дома, родителей, ваших корней. Ну У кого-то у вас закончится метание, то ли вы свободы хотите, то ли вам нужна стабильность, которую, например, дает семья. Кто-то из вас, может быть, самовыражался и хотел выделиться среди окружающих вас людей, но как-то тут вот поутихнете в этот период, а кому-то придется неожиданно ремонтировать что-то в вашем доме, какие-то неожиданные поломки могут быть, ремонт, а кто-то из вас неожиданно переедет, или, может быть, вы съедете от родителей и решите жить отдельно, независимо от них. Уран, свобода. 20 августа оппозиция Солнца и Юпитера. И у кого-то из вас конфликт. Конфликт между тем, что хотите вы, а чего хочет ваш партнер или партнерша. Вы, может быть, очень сконцентрированы на себе. Это какой-то, знаете, эгоцентризм. Может, вы никого и ничего вокруг себя не замечаете. А ваш партнер или партнерша хотят внимания к себе, хотят серьезных отношений, может быть, хотят брака, детей. Или ваш партнер или партнерша очень властные и лидируют в этих отношениях, и вот тут кроется конфликт. Вас, может быть, все устраивает так, как есть. А ваш партнер или партнерша хотят какого-то скорейшего развития событий, отношений ваших, 22 августа солнце, солнце меняет знак и входит в знак зодиака Девы, а это ваш восьмой дом гороскопа и принесет период трансформации и перемен. Солнце высветит все то, что было скрыто. И если вы чувствуете неудовлетворение какой-то стороной вашей жизни, то это хорошее время разобраться, в чем проблема, и избавиться от ситуации и людей, которые создают вам эти проблемы. Кто-то, может быть, задумается о своем психическом здоровье. То есть это сектор психологии. И если есть проблемы, значит, надо задуматься о том, как их решать. Ну, а еще восьмой сектор ⁇ это сектор всего мистического. И кто-то из вас заинтересуется астрологией, Таро, эзотерикой. Еще могут быть вопросы совместных финансов, могут выйти на первый план. Например, совместный бюджет. Кому-то надо будет разобраться с долгами, налогами или наследством. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которые называют осетровым. Так его называли индейские племена в Северной Америке. У вас оно будет происходить в вашем первом доме гороскопа и в вашем знаке зодиака водолей. Первый дом личностный – это сектор нашего «Я» нашего характера, поведения и как нас видят другие, окружающие. Полнолуние обычно, как свет фонаря, высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой оно происходит. В вашем случае это может вот фокус быть на вас, и вы задумаетесь, как вы представляетесь миру, что для вас важно, что нет, какие у вас приоритеты, от чего надо избавляться, что должно остаться в вашей жизни. Во время полнолуния в нас просыпаются эмоции, даже те, о которых мы и не подозревали. Может стать, знаете, даже как-то жалко себя, захочется внимания близких. Может быть, вы все время заботитесь о ком-то, а теперь пришла ваша пора, чтобы о вас позаботились. Ну, а еще полнолуние – это завершение. То есть, если есть какие-то незавершенные дела или ситуации, то самое время их завершать. 30 августа Меркурий. Меркурий меняет знак и входит в ваш девятый дом гороскопа. Сектор путешествий, сектор всего иностранного, это сектор обучения, учебы. Меркурий – планета интеллекта и поддержит всех тех, кто учится или сдает экзамены, тесты. Очень хорошее положение планеты также для тех, кто хочет повысить свою квалификацию. Пойти на какие-то курсы повышения квалификации, профессиональные квалификации. Можно в этот период начинать изучать иностранные языки, у вас все с легкостью будет получаться. Меркурий также отвечает за транспорт и поездки, так что если вы планируете путешествие, то заминок с транспортом не должно быть.